Здравствуйте, меня зовут Хохлова Наталья, я старший менеджер интернет-проекта корпорации ИСУС, открытым званием директора. Мы работаем вместе с мужем. У нас двое взрослых детей, сыну 24 года, дочери 20 лет. Живем в городе Капец в Челябинской области. 147 507 жителей в этом городе входит в агломерацию Большой Челябинск. Муж мой военный пенсионер, у меня средне-специальное образование учитель начального класса старший пенецкий вожатый и высшее образование педагог-психолога. Педагогический стаж более 20 лет. последние годы по специальности не работаю. В компанию первый пришел мой муж. Он Ему понравилась идея пассивного дохода и оставления бизнеса по наследству. Он мне в систему и рассказал об этом мне. Я тогда работала в совершенно другой компании. И когда разобралась во всем, сравнила плюсыню с собой в компании и ушла с той компании. И теперь мы работаем в нашем проекте вместе с мужем. У нас есть ощутимые результаты. Мы в декабре прошлого года открыли звание директора. И это все благодаря слаженной работе команды и правильной системе обучения. И сейчас продолжаем активно работать. Скажу о своих доходах, говорить не принято, поэтому я не буду, скажу только, что здесь работать несложно, но и не просто. Надо прежде всего научиться. Это не халява, деньги сразу на голову не посыпятся. Конечно, у вас будут начисления в первые же месяцы, но большие деньги вы получите только тогда, когда всему научитесь. И когда вы поймете, что здесь нет начальников, вы себе сам начальник, и будете действовать так, как будто вы себя сами приняли на работу, будете выполнять все свои должностные обязанности, действовать по плану, то результат не заставит себя долго ждать. Каждый человек решает э, за себя, и когда работать, сколько работать, так как у нас свободный график, и вас никто подгонять не будет. Еще скажу, что... Поддержка, помощь команды гарантированы каждому, пришедшему в наш проект. Поэтому приглашаю вас в наш проект, выбор за вами. Мы свой выбор уже сделали, и мы точно знаем, что только в этом проекте мы достигнем всех своих целей и исполним все свои мечты. Мы очень благодарны Кате Лотниковой за создание такого уникального проекта, как Корпорация здоровых успешных свобод. Мы здесь здоровы, успешны и свободны. А вы с нами?